Бланка Делюкс совместно со звездой по имени Солнце объявляет акцию «Поймай солнечную скидку!» Получай скидки до 10% на продукцию нашего салона. Акция действует до конца мая. Торопись, а то не успеешь. Салон бытовой техники Бланка Делюкс. Улица Ленина, 64. Телефон 68 12 12.